Привет всем! Мы продолжаем говорить о разных понятиях в буддизме, и сегодня я бы хотела поговорить про три характеристики бытия. Эти три характеристики бытия, как правило, это непостоянство, а нича, страдание или неудовлетворенность духа, и отсутствие неизменного я, Аната. Хотя есть некоторые варианты. Иногда вместо духи записываются в три характеристики бытия нирвана. И иногда даже приводятся четыре характеристики бытия. Четвертый может быть как нирвана, так и, например, пустота. Но мы поговорим о классических трех характеристиках. Итак, для начала анича. Непостоянство. Что это означает? Это означает, что в мире нет ничего неизменного. Все меняется, все течет, все во что-то превращается, все разрушается и появляется заново. Ну, например, люди не могут не стареть, не могут не умирать. Люди, опять же, новые рождаются. И ничто опять же, не только люди, но и все вообще, что нас окружает, как физические явления, так и психические, непостоянные. Нет практически ничего постоянного, ну, разве что нирвана. Второе ⁇ это дукха. Про духу я уже как-то говорила, что дух часто переводится как страдание, но мне больше даже нравится перевод неудовлетворенность тот факт, что наша жизнь вообще как-то не может быть полностью удовлетворительной, потому что люди часто говорят, ну вот я в данный момент не страдаю, значит буддизм не для меня. А проблема в том, что когда-нибудь мы непременно начнем страдать. Человек хочет, чтобы у него было то, что ему нужно, то, что ему нравится, и не было то, чего у него не нравится. Но так не бывает. Вот об этом и говорит концепция Духи. И, наконец, аната, отсутствие собственного я. Иногда это интерпретируется как отсутствие души. Это скорее именно отсутствие неизменного я. И я думаю, что если мы об этом поразмыслим, то мы придем к выводу, что так оно и есть, потому что ни один человек не остается неизменным, и очень трудно уловить что-то неизменное. Вот ты рождаешься на свет крохотным младенчиком, у которого еще ничего нет, растешь, растешь, прибитаешь что-то новое и начинаешь думать обо всем иначе. И даже если ты сравнишь себя 10 лет назад с тем, какой ты сегодня, то заметишь много разницы. И попытка уловить что-то в себе неизменное, что будет, бы всегда в тебе было и всегда в тебе будет ну это чаще всего скорее натягивание совы на глобус. Так вот, все эти три характеристики бытия важно понимать и осознавать. И отсутствие их осознания э, приводит как раз к тому, что мы страдаем. А если э, их понять, если их осознать, то можно достичь просветления. Вот такой концепт. Ну что ж, если у вас есть какие-то вопросы по этому поводу, в комментарии. На этом пока все. Пока-пока.